...дел всевозможных. Ну что ж, давайте посмотрим, что сегодня ждет участников квалификации и последующих парных заездов. Напомню, что у нас первый день этапа проходит не только квалификация, но и топ-32. И прямо сейчас ознакомимся с тем, что уготовано нашим пилотам и проводятся на профессиональных автодромах. Однако заезды проходят на отрезке кольцевой трассы, протяженность которого, как правило, составляет несколько сотен метров. После зоны постановки, где ее также называют по-японски фуридаши, автомобиль должен двигаться в управляемом заносе. При прохождении оцениваемого участка запрещено двигаться на прямых колесах, разворачиваться, вылетать за пределы трассы четырьмя колесами, допускать так называемый опозит дрифт, то есть ехать вперед левым бортом, если задание предписывает движение правым и наоборот. Соревнования по дрифту начинаются с квалификации одиночных проездов. У каждого из участников есть две попытки. Результат лучший из которых попадает в итоговый протокол. Если клиппинг зона обозначена как Touch and Go, в этой части трассы автомобиль должен попасть в границы разметки хотя бы одним колесом. Если зона обозначена как Внешняя, правильным считается только такое прохождение, при котором задние колеса автомобиля дважды пересекают короткую сторону разметки. При прохождении внутреннего клиппинг-поинта нужно приблизиться к нему передним бампером. Заезды оценивают трое арбитров. Один из них контролирует траекторию, то есть точность прохождения клиппинг-зон. Второй отвечает за угол заноса. Угол должен быть оптимальным с точки зрения скорости движения на конкретном участке трассы. Коррекции по углу заноса приводят к потере баллов. Первый определяет движение автомобиля вокруг оси вращения, то есть то, насколько аккуратно и быстро выполняются перекладки, также оценивается агрессивность фуридаши и отсутствие коррекций по углу заноса. Коммитмент – это, согласно правилам, точность, агрессивность и самоотдача пилота при движении автомобиля вперед по траектории. То есть, чем больше пилот выкладывается и рискует, сохраняя при этом контроль над автомобилем, тем выше оценка по критерию «коммитмент». По итогам квалификации участники распределяются по сетке ТОП-32. Победитель квалификации в качестве соперника получит того, кто занял 32 место, второй 31-го и так далее до пары пилотов, оказавшихся на 16-й цех. Начинается борьба в парных заездах по олимпийской системе. Каждая пара участников дважды проезжает по оцениваемому участку, то есть совершает один хит. Сначала лидирует тот, кто был выше в квалификации. Во втором заезде пилоты меняются ролями задача лидера ехать так же, как во время квалификации. Второй должен повторять действия лидера. При этом угол заноса у догоняющего должен быть таким же или большим. В случае контакта в пределах зоны замедления с большей вероятностью виновным судьи признают догоняющего. Обгоны во время парных заездов запрещены. Исключение составляет ситуация, когда лидер допускает серьезную ошибку, после которой двигаться синхронно с ним невозможно или опасно. По итогам двух Проездов, то есть одного хита, судьи оценивают, как каждый из пилотов справился с ролью лидера и догоняющего. То есть, по сути дела, сравнивают два проезда первым номером и два вторым. При этом ошибки лидера оцениваются строже, ведь его задача проще. По итогам обсуждений, каждый из судей принимает собственное решение о том, кто же стал победителем. Если оба участника совершили равное количество ошибок, судьи назначают one more time. Это означает, что пилотам предстоит проехать еще один хит. Окунулись в правила дрифта, в правила, по которым судьи принимают свои непростые подчас решения. А это уже непосредственно судейское задание первого этапа. 640 метров оцениваемого участка. Две ноу-гоу-зоны в первом повороте и в самом сложном месте, которое для простоты мы называем шпилькой, хотя это и не совсем шпилька. Две зоны touch and гол вы уже знаете, что это означает. Две полноценных внешних клиппинг-зоны. Это вторая по порядку следования и последняя, и, конечно, Конечно, внутренний клиппинг-поинт единственный неповторимый, который определяет движение с поздним Апексом как раз в объезд этой самой ноу no зоны Очень непростая конфигурация и уникальный по-своему оцениваемый участок. Уникальность его в том, что максимальную скорость здесь пилоты развивают не во время фуридаши, не в момент постановки, а как раз вот в той нижней части трассы перед внутренним клиппинг-поинтом. Там очень важно красиво переложиться из Touching Go 1 во внешнюю клиппинг-зону 1. Подобрать оптимальный именно угол Он не должен быть слишком большим Он не должен быть слишком маленьким И с этим оптимальным углом двигаться туда Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз К моменту максимальной кривизны Дальше углом погасить скорость И винтиться в этот сложнейший вираж Вот мы посмотрим, кто сейчас справится с этим лучше всех Пилоты у нас распределены на 6 групп И первую из них